Всем привет, вот и спустя пару недель после того самого ролика про сломанное x 308 я тут подумал, а почему бы не продолжить, почему бы не запилить еще одну часть, но уже с другим оружием, на этот раз это будет ДП-12, смотрите как я быстро проехался по АФКшникам. Так, запустили они мне, вообще классно. Да, как вы поняли, тдпшка у меня сломана до 1%. Вот так это выглядит. Это просто пипец какой-то. 330 урона и 32% точности от бедра. Смотрите, сравнение вот по прицелу самому. А теперь сломанное. Вот такая разница. Блин, мало того, что урон в два раза упал, так еще и точность, по-моему, тоже раза в два. но там чуть меньше. Вот теперь осталось понять, насколько значительно это скажется в бою. Пока что ничего двоих убиваю. Главное обходить спину вот так вот через дымок. А вот если бы ДПШка была целой. На самом деле, парочка последних были со сломанного дробовика. Ну, теперь нужно еще кое-что проверить. Как-то раз я уже это записывал. Это то, как можно одним выстрелом, грубо говоря, убивать двоих пацанов рядом стоящих. ДПшка пока что целая. Вот сейчас посмотрим на защищенных. Пацаны в питонах, защитных перчатках и пофигу. А теперь со сломанной. Да, такой же фокус не получился. Ну-ка, теперь стандартных проверим. Сейчас я их добил. О, вот это другое дело. Но все-таки самым интересным для меня это было, конечно, троечку сделать, каждый раз я перед собой ставлю такую задачу, но если честно, вот по сравнению с другим оружием, с ней хотя бы играть можно, ну сами видите, это 330 урона, 2 выстрела, и довольно-таки неплохо, главное, дистанцию держи. Если честно, ни с каким другим сломанным оружием я с таким счетом не заканчивал, представляете, 40 на 17, и знаете, я что подумал, а почему бы... Не проверить, не стрельнуть сразу по 15 игрокам, ну, по крайней мере, сейчас их меньше. Я почему-то уверен, что пробьет он не так много. Всего лишь 7, кстати. Да, если было бы 8, показала доминатора, так только комбо. И теперь осталось стрельнуть по 15 игрокам, но уже с целого дробовика. Интересно, пробьет ли всех?